Здравствуйте, в этом видеоуроке я вам хочу показать, как можно установить любой драйвер вручную. То есть не с помощью EXE, а с помощью его э, составляющих, которые находятся внутри. Для этого потребуется только открыть диспетчер устройств и выбрать нам нужный, э, нужное устройство. Давайте приступим. Я буду показывать это все на примере моего сканера HP Scanjet 2400. Мне нужно было его установить в одном TC. Мы открываем... «Диспетчер устройств». Здесь находим как раз наш HP ScanJet Scanners. Нажимаем правой кнопочкой «Обновить драйвера». Выполнить поиск функций на этом компьютере. Выбрать уже установленный драйвер. Показать все устройства. Установить диск и нажимаем «Обзор». Если у нас имеется «Exe», например, какой-то HTML, э, мы его должны сначала распаковать. Если у нас уже имеется готовый как бы, э, сбор файликов, где есть и установщик, и инфайлы, нам надо просто выбрать нужный наш инф файл и его открыть ну давайте приступим, у меня как раз уже готово для этого, я распаковал экзешник заранее, у меня вот есть а, инф файл то есть мне его надо просто открыть, окей, и у нас появляется модель мы нажимаем два раза по нему и у нас идет уже установка драйвер это занимает одну, две, три минуты максимум он проверяет, подходит ли драйвер для нашей операционной системы. Если все нормально, он начинает его устанавливать. То есть происходит все то же самое, если вы его установили через Z. Как видите, наш драйвер установился. Нам нужно теперь закрыть диспетчер устройств обновиться и пока что устройство установлено. Теперь давайте проверим его. Работает ли наш сканер? Нажимаем просмотр. Как я, а, так как я это все делаю удаленно, мне как сказать, что а, сканер нагревается, но там не будет листочка, из-за этого у нас будет белый фон. Ну и после сканирования у нас должно появиться как бы выделенный фон, то есть у нас сканирование произошло, прошло успешно. Давайте дождемся этого момента. Как видите, сканирование прошло успешно. То есть наш драйвер и наше устройство, все э, в порядке с ним. И оно работает. Этом, в этом видеоуроке я вам показал самый легкий способ, наверное, установки драйвера. Если, вы, если у вас не получается, установите его с помощью XZ или MC. И самое главное, если видео вам понравилось и было полезно, то ставьте лайки. Буду очень признателен. А также рад буду вас увидеть еще много раз на своем канале. Всем спасибо и до свидания.